Как вы считаете, почему девушки влюбляются в негодяев и подлецов? Ой, это я не знаю. И Мы не влюблялись. Им хулиганы. Противоположное ищут. Да, женщины все парёжные, а мужчины все непарёжные. Вот Не знаю, не знаю. Спасибо. Здрасте, можно вопрос задать? Давай. Как вы считаете, почему девушкам нравятся хулиганы и всякие подонки? Не знаю, ей не нравятся такие. У вас есть свое мнение? Или есть, за вас отвечают? Есть, конечно, но мне не нравятся такие. Понятно, спасибо. Остесняется. Здравствуйте. Добрый день. Можно вопрос задать? Конечно. Скажите, пожалуйста, почему девочкам нравится хулиганам, а женщинам всякие подонки? Так это как обычно, понимаете? Женщины всегда почему-то влюбляются в плохих мужчин. Это тенденция. Почему? Почему? Расскажите. Ну, это, наверное, всего, скорее, ошибки молодости. У всех только много ошибок? Ну, обычно это так. Как показывает практика, э, я вам так скажу. Если бы это было не так, в нашей стране, наверное, бы не существовало море разводов и море конфликтных ситуаций. Из-за этого разводы? Конечно, конечно. Не, не тех, не тех. Да, не тех выбираем мужчин. Так они изначально хотят разводы, что ли, получают? Ну, изначально никто. Этого, естественно, не хочет и не ожидает этого. Но моя личная практика показала также это. У меня отец до сих пор каждый день прячет от меня детей. Потому что? Да. Обычно происходит наоборот, как я слышал. Ну, Мамы прячут детей от отцов. Дело в том, что я считаю, что он ничего не добьется. Дело уже в Следственном комитете. Я думаю, что, как говорится, на законных основаниях... Так он был хулиганом и подонком? Ну всего скорее, как выясняется обстоятельства, да, мне стало очень много известно о его прошлой жизни, и вот, пожалуйста. Он с самого начала был таким плохим, или он стал? Ну я думаю, что мы у, уточним это в процессе, понимаете, это разберутся следственные органы. Понятно. Каким спасибо. он был? Да, всего хорошего. Да, спасибо, удачи. Можно вопрос задать? Э, скажите, пожалуйста, почему девушкам нравятся хулиганы и всякие подонки? Извините, Без нам, понятия. Это... Наверное, они чем привлекают? Чем? Чем же? Здравствуйте, можно вопрос задать? Вопрос. Скажите, почему девушкам нравятся хулиганы? Здравствуйте, можно ну вопрос задать? Здравствуйте, давайте. Почему девушкам нравятся хулиганы? Не знаю. Мне нравятся а хорошие парни типа этого. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вопрос можешь задать? Почему девушкам нравятся хулиганы? А так она девушка. С ними интересно и весело. девушкам просто хочется не скучной жизни. Вот они с такими знакомятся и встречаются. Понятно. Спасибо. Здравствуйте, можешь вопрос задать? Почему девушкам нравятся хулиганы? Мне не, не нравятся хулиганы. Ну, интересные. Да. Очень, да, очень весело. привлекают, весело. Вам же не нравится. Ну, как как вы так? уже знаете, да. что с ними Мне весело. Мне нравятся. У меня хулиганы друзья. А парень у меня хороший. Ясно. Выбрала из всех хулиганов самого хорошего. Ну да. вы едете? Ясно. Спасибо. До, свидания. До, свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопросик задать? Скажите, пожалуйста, почему девушкам нравятся хулиганы? Я не знаю, правда. Ну, Мити не хулиган. Ну, женщины выбирают всяких там подонков, а потом говорят, что они какие плохие. Я такого не встречала. Uh -huh. Спасибо. Здравствуйте, можешь вопрос задать? Почему девчонкам нравятся хулиганы? Смелые, а -а -а, смелые, наверное. Все? Ну, не знаю. Может, они не всем нравятся еще. Всем-всем. Всем-всем. Вам не нравятся хулиганы? Ну, как вам сказать? Наверное, я не встречала хулиганов. Но, может быть, нравится. Но, судя по разводам, у женщин говорят, одни подонки попадаются. Ну, нет, конечно. Все бывшие, все подонки? Нет, это неправильно. Врут, да? Врут, конечно. Ну, я. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос можно задать? Спрашивайте. Почему девчонкам нравятся хулиганы? Не знаем. Это не мы такие. Вам не нравится Не нравится нам, Нет, конечно. Угу, ясно. Хорошо, спасибо. Здрасте, Можешь вопрос задать? Почему девчонкам нравятся хулиганы? Не знаю, мне нравятся порядочные. Мы, никоти, мы не хотим, не Спасибо. Да. Здрасте, Можешь вопрос задать? Нет. Один вопрос. Два вопроса. Для телевидения или для чего? нет, конечно. Чего хотите? От вас ничего Я уже. Очень Вопрос можно? Почему девушкам нравятся хулиганы? Не знаю, мне не нравятся хулиганы. Нет. Нет. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос можешь задать? Ну, Почему девушкам нравятся хулиганы? А вы уверены, что девушкам нравятся хулиганы? Все говорят, что да. Ну, не знаю, мне нравятся порядочные, грамотные люди. Ясно. А почему они влюбляются в всяких подонков? Потому что бытует утверждение, что все мужики козлы, но это не так. А как на самом деле? Я считаю, что есть порядочные люди. И нужно отбирать людей. Как вы считаете? Вы полностью согласны. Алина, да, все сказала. Все мужики козлы? Нет. Нет? Не все а половина, да? Я не читала. Угу, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Удачи. Всего доброго. И вам того же. Спасибо. Не за что.